Юля, скажите, где в каком зеркале вы были, с кем общались? Была в Андромеде с Вильгельмом Райхом. Связь получилась? Удалось? Ну, я думаю, что да. Ну, расскажите да, ваши ощущения и какие вопросы задавали, и какие ответы вы получили. Ощущение, что как бы, меня там ждали, потому что как только я представила себе Райха в куполе, да, у меня голову, с... голову сразу охватило жаль, то есть голова головах у меня, да. Вот, да. Я спросила, что мне делать со своим организмом, чтобы восстановить энергию, чтобы она мне не утекала, потому что как-то не восполняется уходит <свят> вот на что, э, да. э, что мне было как бы э, но ну, не сразу конечно через какое-то время вначале я почувствовала э, седьмой чакре давления потом очень сильно заработала шестая чакра, прямо такое, пульсирование было, да, ну что, какой ответ можно получить от ученика Фрейда, хороший здоровый секс, да, потом значит было сказано найти свою целостность, вот, когда я попросила им на пару явки, ну, хотя бы знать, когда это все будет из кем. там была тишина, конечно, что-то там пробивалось, но, как бы, ничего мне не было сказано. так что, вот так вот, я там посидела еще одно время, меня голову отпустила, я поняла, что я, как бы, нахожусь одна. Он сказал все, что он хотел. И ушел. Я поблагодарила за угу. связь. Ну, вы почувствовали его присутствие, да? Ну, голова так почувствовала, что там ну, да. погорю. Я, честно говоря, не испугалась. у меня так мозг был в таком возбужденном состоянии. Я уже, честно говоря, даже не знала, что с ним Да. Хорошо. Угу. Mm -hmm.